Изжога. Как от нее избавиться и когда стоит обратиться к врачу? Что такое изжога? Это раздражение слизистой пищевода. Появляется, когда в него попадает желудочный сок. По сути, изжога – это химический ожог пищевода. Содержимое желудка не должна выпускать наружу круговая мышца, сфинктер. Но в его работе случаются сбои, и тогда мы чувствуем жжение, тяжесть, дискомфорт. Из-за чего появляется изжога? Самые распространенные причины изжоги – неправильное питание, переедание, привычка есть на бегу, острая, жирная, жареная, соленая и кислая пища. Беременность. Матка увеличивается и начинает давить на желудок, провоцируя изжогу. Лишний вес, вредные привычки. У некоторых медикаментов есть такой побочный эффект. Болезни органов желудочно-кишечного тракта. Стресс. Как предотвратить? Ешьте 5 раз в день небольшими порциями. Не злоупотребляйте острыми, жареными и жирными блюдами. Старайтесь есть поменьше чеснока, сырого лука, кислых фруктов и шоколада. Крепкий кофе и чай тоже не пойдут на пользу. Не наклоняйтесь после еды. Не ужинайте перед сном. Оставьте желудку хотя бы 2 часа на работу. Не носите тугие ремни, бандажи и корсеты. Если изжога уже началась, средства от изжоги называются антоцидами. Они нейтрализуют кислоту и защищают от нее слизистую. Народные рецепты в виде стакана молока или соды тоже снимают неприятные симптомы, но менее эффективно. А углекислый газ, который вырабатывается из-за взаимодействия соды и кислоты, распирает желудок. Это может быть неприятно, а при язве даже вызвать кровотечение. Лучше загляните в аптеку. А вот несколько советов в домашних условиях. Свежевыжатые соки можно пить по отдельности или смешивая. Свежевыжатый морковный, свекольный, капустный сок в количестве 2-3 столовые ложки оказывает профилактическое действие на пищеварительную систему. Принимаем соки перед едой. Свежевыжатый картофельный сок быстро снимает неприятные симптомы изжоги. Принимают утром натощак один стакан, курс лечения 10 дней. Затем 10 дней перерыв и снова курс лечения. И так 3 курса с перерывами, но улучшение наблюдается уже через несколько дней приема. Этот способ противопоказан больным с пониженной кислотностью и при тяжелых формах сахарного диабета. Когда бежать в поликлинику? Когда приступы изжоги повторяются слишком часто, она может быть симптомом гастрита, язвы и даже рака. В этих случаях изжога часто сопровождается трудностями с глотанием, потерей аппетита, болью в желудке и тошноты. Иногда изжогу путают с инфарктом, он тоже может начинаться с чувства жжения в груди. Но инфаркт не вызывает вздутие живота и отрыжку, а изжога – одышку. Среди других симптомов инфаркта Рвота, головокружение, слабость, холодный пот и одышка. Если вы не уверены в том, что именно чувствуете, лучше перестрахуйтесь и вызовите скорую. На этом все. Надеюсь, видео было вам полезным. А какими способами снимаете изжогу вы? Пожалуйста, поделитесь в комментариях. Если видео вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал.